Друзья, всем привет! Мы сегодня вернулись с ретрита, на который мы ездили Айаваско, Сан-Педро, ездили с Павлом, и я хочу сказать, что это невероятное путешествие, потому что возвращаешься ты оттуда абсолютно другим человеком, у тебя пропадают абсолютно все страхи, и я хочу поблагодарить за это Павла, потому что, конечно, на таких ретритах всем немного страшно, и бывает, когда ты находишься под действием Айя-Васки, приходит какой-то страх. Но Павел всегда был рядом, всегда помогал, успокаивал, и было понимание, что ты там не один, ничего с тобой не случится, и все классно. И еще я очень хочу поблагодарить Павла за организацию, потому что все организовано было идеально, начиная от сапог и заканчивая помощью в самих ретритах. Нас встретили из аэропорта, привезли вот в эту прекрасную виллу, где мы смогли отдохнуть и поехали на ретриты уже ну, абсолютно отдохнувшими, уже все было классно. И после ретритов мы снова вернулись сюда. Здесь мы проходили интеграцию и все те мысли, которые приходили на Айвазке, Павел помог нам интегрировать в себя. И вот если на других ретритах ты получаешь какую-то информацию, ты не понимаешь, что с ней делать, она у тебя еще очень долго распаковывается, и часть из этой информации ты не можешь просто внедрить, внедрить в жизнь, то здесь Павел просто все расставил по полочкам, все идеально, и мы сейчас уезжаем просто счастливые. Нам очень грустно расставаться, потому что у нас очень классная группа, очень классная поддержка. И уезжать, конечно, отсюда очень грустно, но мы все уезжаем с мыслями о том, что мы еще вернемся, потому что такие ретриты они просто необходимы для человека, который хочет дышать полной грудью и жить настоящей, реальной жизнью, счастливой жизнью и помогать другим людям обрести четкое осознание происходящего. Вот спасибо вам огромное. Я очень счастлива, что я с вами познакомилась и очень счастлива, что оказалась здесь с вами.